Есть определенный плюс в том, что я посетил 90 площадок за последние 90 дней. Он заключается в том, что, в принципе, по строению, по расположению домов, поблизости дороги, каких-то инфраструктурных объектов, я уже могу предсказывать с довольно высокой точностью, где будет находиться ближайшая площадка. И если некоторым нужно там что-то ходить, искать, смотреть на карту, то мне просто достаточно взглянуть вокруг и двигаться в правильном направлении. И сегодня я как раз подтвердил свою догадку, найдя небольшую, буквально вот э, очень маленькую площадочку, состоящую только из турничков и брусьев во дворе дома на Ленинградке, ссылка на эту площадку в описании, хотя, скорее всего, она будет интересна только тем, кто живет где-то неподалеку, потому что здесь больше ничего нет, а вот вечером выйти позаниматься во двор, была бы у меня такая площадочка, хотя бы была бы совсем другая история. Мы в турбо, либо в фристайл-блоке. Я не знаю, когда вы смотрите это видео. И хочу признаться, на момент, когда я записываю его, программа разработана не до конца. То есть базовый блок мы закончили, наверное, процентов на 90. Вот его готовность. То есть буквально осталось шлифовать и шлифовать, чтобы все было идеально и показатели были хорошие. Информация вся нужная. Продвинутый блок закончен на процентов, наверное, 70. То есть основа есть, но еще много чего мне кто-то звонил а, еще много чего нужно добавить туда, много информации, возможно что-то поменять местами какие-то вещи переделать для того, чтобы он был более эффективный, более информативный вот. но тем не менее основа есть и даже больше половины, больше двух третей сделано если мы говорим о турбоблоке, о фристайл блоке как он будет называться в будущем там процентов 50 и даже наверное 30, 50 будет после этого запуска, когда у меня уже появилась концепция того, каким я хочу видеть последний блок то есть идея в том, что это именно такой финальный рывок для тех, кто вот хочет бросить себе вызов. И таким он и был. Если вы посмотрите в прошлых выпуске, то вы увидите, что делали люди. Но с другой стороны, хочется добавить больше фристайл, хочется добавить сути уличных тренировок, того всего необычного, интересного. С одной стороны, чему вы учились в продвинутом блоке, с другой стороны, то, что составляет суть уличных тренировок. Почему я этим занимаюсь, почему мне нравится этим заниматься, почему мы тренируемся, собираемся в нескучном, что в этом действительно такого. Вот хочется это показать и чтобы это было нагрузкой, определенной хорошей такой финальной э, нагрузкой. Я думал, вот у меня реально была дилемма, может быть, в этом запуске уже начать представлять какие-то фристайловые вещи, но я в итоге пришел к выводу, пообщавшись с ребятами, что не стоит этого делать, не стоит на ходу пытаться вот менять программу, чтобы подстроить, и чтобы вы в будущих выпусках ой, смотрели это видео и видели уже что-то новое. Нет, лучше потом посижу, продумаю, все, уже какие-то идеи в голове есть, их можно было бы реализовывать, но все-таки решил нет, решил в этот раз я буду проходить freestyle.blog в очень странном, смешанном формате, потому что все равно те, кто будет смотреть его дальше, им нет, вам не будет толку от того, что я буду делать сейчас, то что вас уже не коснется, правильно? Правильно. Хотя частично я так и буду делать. Но не сегодня. Сегодня у меня день отдыха, и хотя фристайл-блок подразумевает, что у вас вот 7 дней прям вызов-вызов. Но для тех, кто хочет себе бросить вызов. Кто не хочет, может делать продвинутые техники и подходы. Кто совсем не хочет, может делать круги. Кто хочет, может объединять. Это уже конец программы. Вы уже должны получить достаточной информации, знаний и навыков для того, чтобы иметь самостоятельно принимать решения и определять, что вам нужно делать. Я сегодня буду отдыхать, завтра будет тренировка с патриотами, которую я запишу в полном формате специально для вас. А потом остается еще 5 дней, которые я не знаю, чем пока буду заниматься, но что-нибудь придумаю. Вот, тренинг все равно буду так потихонечку, ну, я должен со всеми дойти до конца с вами. Вот, чтобы мы это... Молодцы, мы прошли. А, вот. Это если в двух словах, как бы, что я хотел сказать вам. То есть... Предстоит еще много работы, и интересная работа над оптимизацией программы. Для меня это очень-очень полезный опыт, когда вот ты проходишь уже программу, после того, как в нее внесено много изменений, но ты все равно видишь э, глазами участника, что, и глазами организатора, естественно, какие еще можно вещи изменить, улучшить, повысить эффективность. И это все очень здорово, потому что мы обязательно все это сделаем, чтобы сделать программу еще лучше. Вот, вот такие вот дела. Э, Можете писать в комментариях под этим видео свои впечатления о продвинутом блоке, о тренировочной составляющей, об инфопостах, может быть, чего-то не хватало, пока еще все слежу в памяти. Обязательно напишите, будет интересно узнать ваше мнение, которое может помочь сделать программу лучше. Ну, а видите, в принципе, по моей одежде в Москве продолжается вот этот вот расколбас с погодой, не знаю, как будет в следующие годы, но сейчас там минус 10, плюс 5, минус 5, 0, минус 10. Ерунда какая-то творится, реально, несмотря на то, что вот вокруг снег. Вокруг везде снег. Температура сейчас плюсовая, очень теплая, надеюсь, завтра будет такая же, и мы в удовольствие свое потренируемся. Ну а на сегодня все, это такое вот небольшое видео. Хороших всем тренировок, и увидимся завтра. Пока.